Неверньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Вот и настало время узнать о самых свежих новостях студенчества и новейших тенденциях образования и науки. Меня зовут Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ впервые сформировала собственную стратегию развития. Ученые КФУ решают задачу повышения эффективности добычи нефти, что притягивает зарубежных ученых в Казанский федеральный. Подводя итоги уходящего года, наш университет традиционно объявил и чествовал лучших студентов, которые весь год достойно представляли «Альма-Матер» на мероприятиях различного уровня. На ежегодном конкурсе студент года КФУ приняли участие те, кто не только хорошо учится, но и принимает активное участие в общественной, научной, спортивной и культурно-массовой жизни университета. Интрига близка к раскрытию. Кто стал студентом года КФУ-2017 и чем запомнится торжественная часть мероприятия, ты узнаешь в нашем следующем выпуске. 15 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась защита дорожной карты развития. Представленную стратегию заслужил ректор университета Ильшат Гафуров.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 о будущем там, российской нефти, как о Баженовской нефти, о э, Домоняковой нефти говорят. Да, это вот нефтематеринские такие толщи, в которых они очень богаты органическим веществом, но если, скажем, эти толщины вот нагреть, то они, в них образуется нефть. Вот эти вот э, нам нужно, например, сегодня знать, а где же, в каких местах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 Масштабная программа «Глобальное образование» уже дала свои результаты. Окончив ведущие зарубежные вузы, молодые специалисты устраиваются работать в Казанский федеральный университет. С чем это связано, узнала наш корреспондент Анна Голзунова. Обучаться в лучших вузах мира можно совершенно бесплатно. Такую возможность магистрантам и аспирантам открывает программа «Глобальное образование». Это государственная программа финансирования обучения за границей для граждан России, поступивших в один из ведущих зарубежных университетов. Мы очень рады, что являемся партнерами проекта «Глобальные университеты», который призван повысить интернационализацию российского образования путем... Отправки и обучение наших студентов в лучших вузах мира. В сентябре 2016 года в Институт психологии и образования Казанского университета пришла работать первая выпускница этого проекта Дарья Ханалайнин. Я работала учителем 5 лет и поняла, что готова двигаться дальше и, возможно, занимать какую-то управленческую должность, поэтому я искала программу обучения в магистратуре по управлению в области образования. И такую программу Дарья нашла. В Лондонском Королевском колледже по специальности управления образованием она окончила магистратуру. Получив образование в России и за рубежом, Дарья уже в полной мере может оценить разницу обучения. Вернувшись в Россию, Дарья успешно устроилась в Институт психологии и образования Казанского университета. Сейчас она работает в качестве разработчика, реализатора научно-исследовательских проектов. Просматривая какие-то варианты более конкретные, я поняла, что Казанский федеральный является таким явным лидером на рынке образования в России. В этом году к работе подключились и другие участницы проекта «Глобальное образование». Елена Семенова окончила магистратуру по направлению специальное образование Саундгемптонского университета. Когда я посмотрела критерии отбора, то есть критерии для поступления в университет, там было указано, конечно, идеальное знание английского языка на уровне IELTS 7 баллов. А Наталья Копылова обучалась в Бирмингемском университете в Англии по программе Международные исследования в области образования. Я выбирала программу по тому принципу, чтобы она затрагивала международные аспекты. Работы в Казанском федеральном университете девушки довольны. Это а, удачный Старт очень перспективный для молодых сотрудников. Руководство нашего института и университета в целом прилагает усилия к развитию сотрудников и также предоставляет ресурсы для нашего саморазвития и для профессионального роста. В мае 2017 года, да, когда я только начала писать свою диссертацию, мне написали из Казанского федерального университета и предложили работать в них то есть у нас здесь научных сотрудников, они на самом деле берутся за успешных, скажем, в данном случае, выпускников вузов. Они видят потенциальных работников, которые могут привнести свою лепту. 20 декабря в Москве представители Института психологии и образования Казанского университета примут участие в обсуждении итогов программы «Глобальное образование», которая пройдет при участии министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой. Анна Глазунова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. На этом все на сегодня подписывайся на нас в социальных сетях и будь первым в курсе самых последних событий. С вами была Адель Шамилова, До новых встреч.